Вам грустно, что граница откроет, а у вас не готово фото на паспорт? выйти из длинных очередей раннего закрытия фотоателье? Переживаете, что попадется неудачный фотограф, а фотографии нужно сделать и отослать в посольство для получения визы уже сегодня? Тогда у нас есть уникальное предложение! онлайн Photo Atelier не выходи из дома ру Без очередей, быстро, безопасно и удобно. Фотографируйте сколько хотите, пока не понравитесь себе. Воспользуйтесь уникальным предложением прямо сейчас и получите в подарок эти замечательные насадки к полиспорту. I someone. Хочу Значит, съездить в Болгарию. Может быть, если и не в этом году, то точно э, в следующем. А если даже не в следующем, то тогда в прошлом году обязательно поеду. Фотография в любых документах одна из самых важных составляющих при подаче на работу, на визу, в институт, еще на права. Значит, и да и вообще много куда. Честно сказать, я не очень люблю фотоателье, поскольку, значит, очереди есть, есть, вируса всякие есть. Есть. Сфотографировать коряво могут? Могут. Это все долго, дорого, но точно не дешево. Он даже мой друг, и то со мной согласен. То сейчас у нас с вами, значит, изоляция, из которой мы все, конечно же, все равно выйдем. И значит, что? Можно уже сейчас начать пользоваться новым трендом, трендом онлайн-фотоателье. Летом этого года, значит, я должен был ехать на семинары в Болгарию, ну, потому что так распорядилось руководство МГУ. С повыпендривается еще что ты И, значит, мне для анкеды была нужна фотка. Все живые ателье, сами понимаете, не Работают. Пришлось искать другие варианты. И таким стал, или, если точнее, стало фотоателье онлайн визафото.ком. В чем значит задача? Это сервис, который позволит нам и вам сделать фотографию на документы различной сложности, без похода на улицу, под отелье, то есть прямо сидя дома в домашних условиях. Для этого нам понадобится телефон. Белые, конечно же, желательно очень белые обои. Ну, конечно же, свет в комнате. Мы делаем фотографию. Вроде бы одно лицо. Так может показаться на первый взгляд. Открываем сайт. Ссылка, если что, находится в описании к этому видео. Пока что это еще абсолютно бесплатно и безопасно. Мы перекидываем нашу фотографию с телефона на компьютер. Бартак. Я могу здесь, в этом фотоателе, перефоткаться столько раз, сколько мне потребуется, и это хорошо. Выбираем, значит, страну, куда именно и на что именно мы делаем нашу фотографию. Выставляем доп. опции, если таковые вам необходимы. Например, немного выровнять вашу голову, хотя, думаю, не стоит. И загружаем фотографию. Выбираем визу на Болгарию, 35 на 45 миллиметров. Предпросматриваем, что получилось. И можем отправлять. Осталось только теперь деньги положить на телефон. После всех этих процедур фотография приходит к нам на почту. Большое спасибо. Ваши данные защищены, это 100% и личная гарантия, конечно же, от меня. Самое классное, сервис предоставляет круглосуточную поддержку для своих пользователей, которая поможет вам в случае чего-либо разобраться с той или иной проблемой. Ничего сложного нет, как подсказывает мне мой друг. Что? Если же, значит, по тем или иным причинам фотку не принимают. Ну, например, воду горячую отключили, гречка закончилась, гороскоп не сошелся, мама наругалась, то в таком случае сервис возвращает на ваш счет полную стоимость услуги. Я за честность, виза-фото тоже за честность, мы честный, лайка для этого поставить не жалко. Ссылка на сервис, если что, есть в описании. А если еще покажу вторым пальцем, то вы точно перейдете и им воспользуетесь. Классная вещь, рекомендую. Значит, я для вас очень сильно старался. Пожалуйста, подпишитесь на канал и поставьте лайк этому видео. Честное слово, лайки очень сильно мотивируют. Спасибо за внимание, до свидания, прощайте, до новых встреч, пока, не задерживаю вас.